Итак, карта The Dust 2, Fast Cup Mix против Хайред Киллер. И на этот раз Хайред Киллер начинают в сильной стороне. На карте The Dust 2, разумеется, это атака. Против них выступает No One, Каспер, Mover, KGZ Team и 59 точек. И если троих из этих игроков, в общем-то, знать, по идее, можете и не знать. А, то вот Каспера и Мувера, я думаю, вы должны знать Потому что это игроки, которые выступали когда-то за коллектив Тайм-фактор Ну а команда Хайрод Киллер Это все те же самые Фила, ТФ, Слайд Гардиан, Аленка и Неон Ну и первый минус от Каспера Аркада в верхнюю тэшку приносит какой-то профит Но происходит занятие меда Нет, не происходит занятие меда Игроки команды ХК занимают все-таки тэшечку И ох ты, Слайд Гардиан Хороший хэдшот по Касперу ну, проход, в общем-то, открыт Можно считать его практически успешным Даблкил от Филата И No One No One просто ваншотнул сейчас Филата 50% здоровья Хороший хэдшот, минус слайд Гардиан Но один на один с Нео Нео, конечно, здесь лучше на дальней дистанции Это все-таки не выходить, ждать приближения соперника Чего, в общем-то, Нео и пытается достичь но не везет в стрельбе товарищу Нео. И пистолетный раунд выигрывает команда Fast Cup Mix. И вот тут уже становится чуть более интересно, чем на Тускане, который был перед этим. Потому что все-таки, ну, типа... Ну, все-таки, типа, вы понимаете. Аленка девушка или нет? Нет, Аленка это мужчина. Об этом говорил я еще на первой карте. Мне, в общем-то, еще тогда было это странно, но факт остается фактом. Да, это мужчина, это не женщина, к сожалению. Как многие могли бы подумать, исходя из нихнейма. Ну что, прокидывается спот Б. Выход последует, по всей видимости, очевидно, что именно сюда. КГЗ-тим. Дабл-килл минус от 59 точек и от игроков команды Хайрат-киллер. Остается, ну, по сути, мокрое место Минус слайд гардион и далее минус нео Бомбу поставить ребята не успевают Но, в принципе, она стояла в пистолетном раунде Поэтому это особого значения не имеет Деньги на бай все равно сейчас должны появиться Собственно, 2-0 И начало для ХК не многообещающее, Но только начало Только самое-самое начало Еще даже нет ни никаких намеков на что-либо но намеки появляются с минусом от э -э Филата, если я не ошибаюсь. Тут, по-моему, Филат сделал энтрифраг. Нео нашел Ноана в дымах. Ничего себе, вот это подарочек. А вот это подарочек, но есть потери. Без потерь тоже, к сожалению, никуда. Слайд и Аленка уже погибли. Но ну, а я напоминаю, кстати, что FF и Аленка являются игроками с паблика. Очень меня просили об этом обязательно напомнить. А, но ну, это действительно так. Нужно понимать, что эти ребята играют паблики. И 5 на 5 им не свойственно играть, собственно. Ну что, равная ситуация. 3 в 3 минус от Каспера по Нео. И Филат может попытаться, кстати, разменяться. Но, учитывая, что был сделан минус в спине, почему бы не попробовать уйти на точку Б? Именно так, судя по всему, рассудили ребята из ХК. Однако, нет. Однако, здравствуйте. ох ты. Филат замечает спрыг... спрыгнувшего в КТ респаун соперника. Закидывает ему замечательную хаешку, которая не закидывается. Ну и тут уже... Простите, надо проходить и устанавливать Варить, Других быть не может ФМ пытался сейчас э, остановить соперника на джампе Минус от Филатом В итоге соперник на джампе все-таки погибает И 59 точек Один против двоих Первый девайс на раунд у команды ХК И он сразу получается интересным И интересен он, конечно, тем, что он выигрышный 2-1 в пользу Наемных убийц и наемные убийцы, в общем-то, показали, что с девайсами бороться они будут чуть более серьезные, чуть более интересно, нежели это было на пистолетах. Ну и сейчас, как вы можете заметить, прос... попытки прострела меда. В двери пули, конечно, прилетают, но ни в кого, кроме дверей, эти пули не залетели. А вот, кстати, ответки. Ответки прилетают, и ответки куда более болезненные. 16 хп остается у слайд Гардиана, ну а вот ФФ вообще, в принципе, не успевает... Добежать, вот как вы можете заметить До э, выхода на верхнюю тэшку И просто получает по голове Хаешка от 59 Точнее от 59 точек Догоняет слайд гардиана И хайрат киллер без разменов Просто постепенно начинают Увидать, так скажем Минус от Нео по Ноуану, no ну, лучше с запозданием, конечно, чем вообще не размениваться, но прокидка МИДа сейчас уже на 50-й секунде, если можно так выразиться, до конца раунда. Не самое, как мне кажется, адекватное решение, потому что навряд ли последует выход на мидл, ну, а игрока с ником КГЗ Тим, ну, скорее всего, эта раскидка и не должна напугать. 40 секунд до конца раунда, и, в общем-то, я думаю, уже можно смело попробовать продавить точку А, ну или же продавить, в общем-то, миддл например, уйти на точку Б. Тем более, Филат зашел на точку Б и уже даже поучаствовал немножечко, так скажем, в контактах с соперником. Открывается, но к его несчастью здесь оказывается два соперника и проход на точку А. Тот самый проход, который я говорил, должен был быть еще полминуты назад. Но все-таки был совершен и 3-1 как итог. Но мне кажется, что с позицией, которую сумел занять Филат... С информацией, которую собрал Филат Нужно разыгрывать исключительно Исключительно было разыгрывать точку Б Ни о каких точках А здесь, конечно, речи И вообще вести даже не стоило Ну, на что были нацелены перспективы У ПК при выходе на точку А Что они просто туда зайдут и все Но они туда не зашли А вот на это они уже рассчитывать не могли По всей видимости Три в 3 после перестрелки на длине, и начинается выход на точку А. Ноуан бреет э, слайд Гардиана, а следом можно побрить еще двух хайрот э, киллеровцев, э, если, конечно, они сами подставятся. Но ну, здесь дымы, и под дымами-то уже достаточно комфортно играть в обороне. Всегда было, есть и будет. Позиция неплохая, ну и зачем-то Ноуан no лишает сам себя этой неплохой позиции, чему несказанно рад Нео. Минус от него. И ситуация 2. 2. Аленка. Аленка не переспреивает ни первого соперника, ни второго. Ну а здесь... Я хотел сказать, что это легчайший раунд для Нео. Но нет. Нео первой же пулей получает в свое лицо. А вторая пуля отправляет его на лопатке 4-1. Так я понять не могу, это фасткап играется или КВ-сервера Это фасткап Ну, собственно говоря, вот, фасткап все, все написано Это фасткап Фасткап Entry за фасткап-миксом Команде хайрат Киллер, ну, прям, ну, ну, туго играется, очень туго играется Вот, Каспер Напоминаю вам, бывший игрок команды Таймфактор и вот он, еще один бывший игрок команды Time Factor Вдвоем, в общем, они справляются с удержанием ключевых позиций при выходе на точку А. Но! Филат и Нео. Ребята очень непростые. Прям по максимуму непростые. Оба находятся на миду. И в теории могли бы сейчас, конечно, занять, например, мидл. Да, и убить человека с Фамасом, который его держал. Это был КГЗ Тим. Ох ты! Ну вот. Ну вот. Собственно, тут добавлять мне нечего. Действовать, конечно, нужно было как-то все-таки парно Как-то по тимплейненькому Но не без проблем Явно, Хайрод Киллер проводит карту Дэдаст 2. 5-1 Ребятушки, чатик Не все сообщения успеваю прочитать Вы там, потому что общаетесь Сегодня достаточно активно Как минимум, Богдан Юра Активность проявляют вместе с Афончиком Вот на троих прям вообще хорошую Поэтому, если вдруг какие-то сообщения остались без ответа, не стесняйтесь, копируйте их, дублируйте, и я увижу и отвечу. Ну, снова попытка забежать в зигзаг. Попытка это обусловлена лишь тем, что у команды ХК, ну, уже, мне кажется, идеи просто закончились. Мувер делает килл, филат ответный дабл даблкилл, и все-таки попытка зажать точку А сохраняется. ФФ просто с одной пульки врубает КГЗ-тим, и три минуса от мувера три Карл три минуса от мувера в удержании соперника и что и что по итогу получается получается по итогу что точка все равно потеряна э, Хк все-таки продавили но 6хп и 73 это конечно ну не прям уж э, очень большое количество Лайфбар. Э, минус филат вот это здравствуйте! Вот это здравствуйте! Ну, в таком случае можно смело, конечно, говорить о том, что три минуса от мувера все-таки не пропали даром. Но у меня появляются вопросики к коллективу Хайред Киллер. Почему? Ребята, которые только что разорвали один микс со счетом 16-2, просто на тряпочке, на лоскуты порвали, не могут на втором миксе сделать вообще ничего, при том, что еще и находятся в сильной стороне. Что случилось с командой Хайред Киллер? На это нам, по идее, может что-то ответить, конечно, Володя, если посчитать нужным, так как Володя, он же Дуримар, он же капитан команды Хайред Киллер. И если не он, то кто же еще ответит вам на эти вопросы? Так детально, как может сделать это он. А как вы видели, сейчас тимплей. Тимплей у Fast Cup микса имеется небольшой, да? То есть это Каспер и Мувер. Мувер накидывает флешку своему товарищу в команде, и он открывается на длину, но минус не делает. И вот здесь внезапно вылетает как раз-таки тот самый Каспер. Я надеюсь, он вернется. Ну а сейчас, видимо, все-таки последует выход на точку Б. И да, здесь КГЗ Тим ловит очень неудачный тайминг. Муверу и Ноуану, как мне кажется, не светит ретейк, потому что ну, все-таки двухчис... двух... двукратный численный перевес. У Хайред Киллер полностью потеряна точка и времени, в общем-то... Вагон, конечно, времени, потому что есть дефьюз киты Бомбу до сих пор еще у Хайред Киллер не поставили. То есть там еще и потеряли секунды 10 на том, что очень долго несли бомбу. Но важно, что сейчас ее все-таки поставили. И по действиям фасткап-микс все-таки ясно, что никакого ретейка здесь не. Не будет. Отдается мувер. Ну, а Ноуана, по идее, тоже сейчас должны находить. Не верю в то, что в этой позиции можно... Ой, Аленка! Ой, Аленка! С прострела увольняшка прилетает. И пауза от фасткап микса. Ну, пауза очевидно. Почему взята? И даже, скорее всего, наверное, она взята мувером. Ввиду того, что вылетел господин Каспер. Ну, будем ждать. Будем ждать, что он вернется и надеяться, что самое главное, что он все-таки действительно э, заглянет в этот матч. И не придется нам смотреть на то, как команда Хайред Киллер играет в пятером против четверых оппонентов, которые, по сути, и командой-то не являются. Кстати, Каспер вернулся и это уже есть гуд. Но потеряли одну паузу фасткаповцы, что тоже не очень приятно. Ну а я, дамы и господа, хочу напомнить вам, что это фасткап-микс против хайрат Киллер. Сегодня ребята из ХК пытаются бороться. Пытаются бороться. Уверен, что это они, а не челы с такими же никами, которые в душе не е, кто такие ТФ. Да, Богдан, это они. Я узнавал, это они. Саша, у тебя до сих пор лагает в онлайне матчи на фасткапе? Нет. В онлайне, если делать, то там куча скучных матчей может быть. Ну играем ночью в основном миксы с Филатом, а Саня ночью не стримит. Ну почему Саня ночью не стримит? Саню не заказывают ночью стримить. В теории можно. Просто вопрос, конечно, насколько ночью. Ну, типа там в 2 часа ночи, конечно, я уже ничего не буду стримить, потому что все-таки я... Если бы я жил один, у меня бы не было бы такого замечательного премьера... Премьера. Предмета интерьера, как моя супруга. Супруга горячо любимая, естественно, не является предметом интерьера, это шуточка Но, конечно, моей супруге не понравится, наверное, в первую очередь, наверное, ей не понравится, что я комментирую ночью Но, с другой стороны, как правильно пишет Юра, любой каприз за ваши деньги, если мы договоримся о цене А точнее, если вы договоритесь о цене с моей супругой благоверной Вот тогда уже мы, и, может быть, и ночью что-нибудь тоже посмотрим но, кстати, кстати, возвращаемся к матчу, и здесь энтрифраг сделан э, по Филату. Далее, бот Фейс отдается, потому что Каспер хоть и вернулся, но потом, как вы могли заметить, снова вылетел. Привет, Саша, держи мой фингер. Павел, приветствую, вы куда-то пропадали прям на очень большой-большой промежуток времени с вами. Все хорошо? Все ли замечательно? Слайд, Гардиан. Я так и не понял в итоге сейчас, выстрелил он или не выстрелил. <laughs> Но ну, дымы, конечно, мешали. Хорошая флешечка. 17 хп остается. Хорошая флешечка номер 2. Минус мувер. Ну и минус от КГЗ Тим. Ну, конечно, такое сейчас, если бы фасткап микс отдали, это было бы очень смешно. Светлане заплатите, Саня прокомментит. Не, ну тут вопрос, что нужно еще Светлане заплатить, чтобы она дала добро. Таможня дает добро, да. И, собственно, еще и сам товар, да, надо оплатить. Не забываем такие моментики. Не забываем, господа. Ну что ж. 7-2. Народ, шутки в сторону. У команды Хайред Киллер действительно сейчас какие-то очень большие проблемы. Проблемы какого характера, какого плана, я даже не могу понять. Но что-то у них сейчас явно идет... Не по их замыслу, потому что не видно именно тимплея у команды ХК, как такового. Ребята пытаются играть, как и предыдущий микс, в общем-то, опираясь на свои перестрелки. Но эти самые перестрелки не сильно на самом деле здесь э, роляют. Здесь уже нужен тимплей, елки палки Каспер забирает слайд Гардиана и вместе с КГЗ Тимом остаются против трех игроков с состава команды. А, ХК а, Еще один минус от Каспера И 2 в 2 уже на этот раз равенство Но с поставленной бомбой на точке А Ну тут, в общем-то, Каспер Может и попадает В, в самые удачные тайминги КГЗ-тим занимает смежную позицию Позиция мидл И, в общем-то, конечно, при попытке встречи с Нео Очевидно, наверное, что Нео здесь Выйдет победителем Потому что, ну, Нео ждет Ему не надо вообще ничего придумывать Для того, чтобы выиграть а таможня не даст, добро, вот так вот пишет жена моя, так что увы. Да, все нормально, просто стрима у тебя когда я на работе сегодня выходной. А, ну <смех> понимаю, Паш, понимаю. Но в любом случае ты меня очень сильно порадовал тем, что сегодня пришел, потому что я всегда рад видеть людей, которые до этого всегда часто встречал на трансляциях, а потом так часто бывает, люди приходят, потом перестают какое-то время приходить и могут вообще не возвращаться. Ну и типа... Блин, вот был такой один человечек замечательный. Кстати, постоянно приходил... Э, Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Забыл фамилия. Камилов, что ли? А потом выяснилось, оказывается, он, к сожалению, в мир иной отошел. Вот расстройства и такие тоже случаются. Ноуан! Делает минус по Филату и сокра... э, сокращает количество выживших игроков э, обороны. Простите, игроков атаки до двоих. Ну, а дальше тут как бы дело техники. Принять Аленку и его товарища по команде. Блин, Аленка и его товарищ. Ну, как-то даже в голову не ложится такое. Озвучивать, потому что это не похоже на правду. Ну, как Аленка и его. Ее, конечно же, товарищ. Вообще, это странно. Странно, когда человек, я имею в виду, является мужчиной и называет себя женским именем. Ну, да ладно. У Светы мужа хотят увезти, и не другая девишка, а задроты. Мувер. Энтри по Слайд Гардиану. И снова очередная попытка разыграть сплит-пуш точки А, по всей видимости, у команды Хайред Киллер. Ну, раунды не такие уж, честно сказать, разнообразные. А я считаю, что в атаке здесь все таки Да ладно, FF. Не прочекал рекламу, отдался из-за этого. Минус от мувера еще один в догоночку. Ну, тут, собственно... Собственно, это хайрат Киллер, те самые хайрат Киллер, которых мы знаем все это время. Это команда, которая может проиграть практически все. Без преувеличения. Ребята, которые умеют проигрывать абсолютно все, что только можно проигрывать. Тем временем счет становится все более ужасным. Счет становится 9-3. И я напоминаю, что Fast Cup Mix находится в слабой стороне. То есть э, во второй половине ХК, ну, максимум сейчас могут взять 9-6. И с шестью матчпоинтами начать путь к камбэку. Э, вопрос, будет ли этот путь оформлен и станет ли он успешным, конечно же, остается открытым. Будем смотреть. Будем смотреть. Ну, кто-то будет, э, кто будет болеть за команду ХК, кто-то будет болеть за фасткап микс. Но лично я, как обычно, просто за красивый КС. Энтри снова за фасткап миксом. И это Entry фраг вот. Каспера. Разменный фраг, кстати, поступил от Слайд Гардиана, и теперь нован no из-за дымов, кстати, не увидел сейчас на меду Аленку. Ну, все в полном порядке. Аленку замечает Мувер. В общем-то, я уже не первый раз замечаю, что Мувер и Каспер э, достаточно круто разыгрывают именно вдвоем раунды, а остальные же как-то вот по случаю. От случая к случаю. Где-то они бывают полезны, где-то не очень. Как зайти на такой сервер Они покупают до начала матча Или как? Э, такой сервер Это сайт fastcap.net Вот заходишь на него Тебе нужна лицензионная версия Counter-Strike а. э, Регистрируешься там Через Steam аккаунт Привязываешь и играешь Минус от Слайд Гардиана И, естественно, 10 секунд до конца раунда Говорят об отсутствии возможности сделать ретейк КГЗ Тим с Юспиком убегает под, под Т-шку счет становится 9-4 9-4 это хорошо Это лучше, чем 9-3 определенно Но, конечно, для атакующей стороны Конкретнее для команды, которая находится в атакующей стороне Счет, конечно, мелковат как я уже говорил на первой карте, команда, играющая против микса, не имеет морального права отдавать как больше восьми раундов. Ничего себе! Ничегошеньки, ничегошеньки. Но посмотрите, что сейчас вытворил Нео, елки-палки. Хедшотище сумасшедший на мидл повесил. И рад. Минус от Алёнки, И в ответ от мувера тоже фраг. 3 в 4. Хайрат киллер в какой-то веке разменялись. В плюс. Слайд-гардиан. Ловит в торец, а следом ловит не в торец, но погибает в результате. 3 в 3. И по попытка на точку Б заходить. И попытка на точке А шуметь. То есть, интересно сейчас. Вот теперь интересно пытаются играть э, ХК, но так, конечно, справедливости ради нужно было играть гораздо раньше. А Сейчас бы успеть бы бомбу поставить, да, и вот тогда было бы... Наверное, вообще замечательно, да Выкидывается бомба Чтобы ее, естественно, поставил игрок Которому это будет удобнее сделать 59 точек Ну, как бы замечательно Минус FF и бомба не встает Ну, если сейчас такое ХК отдадут То можно будет кричать ХК на мыло ХК на мыло, черт возьми Отдача полная очередного раунда И счет 10-4 Стыдно, конечно, такое отдавать, Ну, ладно Хорошо у тебя есть украинские счета, чтобы заплатить как-нибудь за комментаторство матча? Uh, да, у меня есть веб-мани То есть, ну, если прям гривны, я могу принимать, но только на веб-мани Да, Филат немножечко накосячил не спас тиммейта, не смотрел ему окно, стоял в дымах. Ну, ладно, в общем, уже это было и было. Ничего страшного. Накосячил, накосячил. Человек не играет хрен знает сколько времени в КС. Ему простительно. КГЗ-тим вместе с Каспером. 2 в 4 и последний раунд до конца... Последний раунд до смены остается, собственно. То есть не будет сейва. Здесь в любом случае придется выбивать. КГЗ отвыбивался и Каспер... Последний, ну, конечно, Каспер Всеми своими действиями показывает Что ему уже не очень интересно вообще Что-то здесь выбивать И уходит сейвиться На последнем раунде, да На последнем раунде первой половины Уходит поиграть на статистику Давайте называть вещи своими именами Просто пытается сыграть на фраге На отстрел, умирать поменьше Убивать побольше Ну, а по итогу 10-5 В общем-то, счет, как я уже, конечно, говорил ранее на вебмани с боксов можно кинуть? Без понятия вообще Ты можешь еще через Donation Алерс потом вывести Но ну, Donation Алерс берет очень большую комиссию Это будет не очень удобно ХК слайд! Он же слайд Гардиан, он же один из игроков коллектива Хайред Киллер. Делает первый фраг во второй половине. И команда Fast Cup Миксам с 10 матчпоинтами к ряду взятыми. Практически к ряду взятыми. Отправляются на точку А. Или все-таки нет. Пока непонятно. Но вон, 9 хп. Ну, первым открываться с 9 хп это, конечно, очень сильно. И что самое главное, очень смело. Но безрассудно Даблкил от Филата, минус 1 от Аленки и счет становится 10-6 ХК, в общем, могут сейчас постепенно, конечно, начинать камбэчить. Тем более они не дали поставить бомбу И тем более у них теперь плюс по экономике Ну как, как бы можно выйти на 10-8 И дальше упираться очень сильно в девайсном раунде Если вот в девайсах, как говорится, удачка улыбнется Тогда да Ну, Аленка здесь слышит все, собственно говоря, да? Слышен. Слышен, конечно же, топот под банкой. Под банкой у нас Каспер находится, если я не ошибаюсь. И Аленка, в общем-то, не пойдет, естественно, никуда. Здесь, здесь логично, вернее, никуда не пойти. Но Слайд Гардиан, вот почему-то любитель по аркадить сегодня... Спасибо большое, горячо любимая моя дорогая супруга. 100 рублей закидывает Света и пишет, муж только мой, тем более ночью. Ну, тут, Светлана Андреевна, дорогая моя жена, с тобой никто и не вправе поспорить. И, да я думаю, никто и не будет спорить. А, в общем, 4 в 3 и попри... по-прежнему <сешь> команда Микс пытаются куда-то выйти, но уже не пытаются. Попытки закончились. Что-то невразумительно отыгрывают раунд э, фасткаповцы. Ну, выбито два девайса, конечно, в этом тоже, в общем-то, свои плюсы есть. Даже еще и один девайс подобран, но я не думаю, что это повод для паники. Хотя сейчас Филат немножко меня заставил э, поднапрячься. Но самое главное, что ХК вроде бы как справились. здесь 7 А если что, сразу хочу сказать, а, первонаперво. Если вдруг кто-то хочет оплатить услуги мои как комментатора, то делать это нужно непременно через меня. Ну, дабы никто не пытался спекулировать что-то где-то на чем-то и как-то еще, оплата услуг строго по реквизитам, которые я вам предоставлю в личных сообщениях, и ни в коем разе не через кого-то. Потому что если вас кто-то кинет, имейте в виду, вас просто кинут как бы и все. Я ни с кем прям вот по этому поводу не работаю. Мувер. Отличный хедшот. Ну и, собственно, ХК. ХК, ХК, ХК. Вы взяли и потеряли раунд. На ровном месте практически. Аленка. 77 хп. Улыбочек. Улыбочек, улыбочек. Но я честный гарант, пишет Богдан, но я хочу сразу сказать, что за действия Богдана я не отвечаю. Если вы ему кидаете деньги, это все на вашей, как говорится... Да, это не намек на Боди, это конкретно про Боди я говорю. То есть, если вы кидаете деньги Боди с целью оплатить трансляцию, которую вам буду проводить я, это глупо. Оплачивать надо тогда мне, а если вы оплачиваете что-то Богдану, то тогда Богдан вам и должен что-то комментировать, правильно? Богдан Жук такой, что кинет, спасибо не скажет. <laughs> ну, а почему бы и нет? Может быть, может быть. Конечно, я не очень хочу верить в то, что Богдан на такое способен. Но на всякий случай не будем искушать парня, поэтому денег ему не дадим. Так, э матч же на фасткапе проходит. Не могу найти ники, чтобы посмотреть статистику игроков. Ники игроков команды Хайред Киллер изменены на этом матче Но, да, матч на фасткапе Лайк по-любому, саламчик пацаны Стасик, приветствую, приятного просмотра, спасибо большое за лайкос Ну а сейчас у нас очередной раунд, где команда Хайред Киллер потеряли экономику Вследствие своей глупости в предыдущем раунде и неосмотрительности, я бы даже сказал. Это не столько была глупость, конечно, сколько именно не предусмотрели факт того, что сейчас может быть быстрый и жесткий выход. И можно остаться без всего. В общем-то, они остаются без всего, и счет на табло становится 12-7. Ну, типа, конечно, приятного мало, но смертельного, по большому счету, пока ничего не произошло. Взрыв Большой-большой взрыв сейчас произошел на длине, что очевидно Ну и здесь, собственно, фасткаповцы отправляются на прессинг позиции ланга И, правда, делают это не всей командой То есть все-таки они принимают решение, что а, сплит пушить куда интереснее Но... Но хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, что тут еще и поджим имел место быть. Филат, Слайд Гардиан, кто-то из них э, явно пытался сейчас что-то наподживать. По-моему, Слайд Гардиан это был. Ну и вот он, вот он, вот он, звездный момент. На ножик надо было, конечно, сожать. Это было бы еще более красиво. Ну, ладно, спасибо и на этом. Последним остается 59 точек. И вот так из дымов открывшись. Хайред киллер выигрывают раунд Всего-то навсего с пистолетиками Это было, конечно, симпатично Это со стороны выглядело Куда более Результативно, чем все то, что Хайред киллер делали до этого Один раунд он практически вообще Он не все, конечно, перечеркивает Но многое Ну, в общем, 12-8 Мои поздравления, команда ХК, ХК, ХК Как-то напишет Юрий Все-таки еще здесь и продолжает бороться Саня, здорово тебе от меня и всем Ку, Сань, молодец. Константин, приветствую, спасибо большое и тебе тут приветище от меня. 59 точек. Где? Где умудрился? А, умудрился забрать слайд Гардиана, который, ну, конечно же, пошел в аркаду. Ну, при счете 12-8 сейчас только аркады нужны команде ХК для того, чтобы вот действительно прям здесь надеяться на победу, да? Как раз-таки... Это то, что мне кажется в данных реалиях... В, данных, в реалиях, вернее, данного матча, ну, абсолютно не работает. Аленка. Минус no one. Ну, как, как, как бы 3 в 3. Ну, как бы 3 в 3. По лайфбарам вы сами видите, все здесь совсем не 3 в 3. Минус по Филату от КГЗ Тим. Ну и, само собой, если последует выход на точку Б, принимать некому. Но выход на точку А, поэтому тут, в общем-то, принимать есть кому. Аленка тут в полупассиве, так скажем, находится. И, в общем-то, может как минимум выигрывать много времени. Ну и пытается еще, конечно, сыграть от позиции. Кстати, результативно удается это сделать. Потеря 30% своего здоровья. Ну, несопоставимо с минусом по оппоненту. Но дальше, конечно, отдаваться не надо было. И Нео. И Нео, как вы понимаете, совсем ни разу не по таймингам приходит. Но забирает 59 точек. 5 секунд пытается просто затанцевать. Ах ты, елки палки пытался затанцевать Каспера. Но это стыд. Это стыд, дамы и господа. Вот когда Нео пытается играть на таймер, я понимаю, что от команды Хайред Киллера, вернее, от былого могущества команды Хайред Киллер... Не остается практически ничего Потому что если даже Нео боится перестрелок И просто пытается сыграть на время в ситуации, в которой на время вообще нелогично играть Ну, то есть Его слишком много до конца раунда Ну, то есть Спрыгнешь вниз, и а куда ты денешься? Никуда не денешься Вот после такого, конечно, прям мне немножко Грустно становится Но это не смертельно КГЗ отвечает минусом по Аленке, и, естественно, это ответный минус, да, потому что первый минус был сделан снайперской винтовкой Филата. Однако ФФ забирает э, КГЗ-тим, это второй минус э, от этого человечка э, в этом раунде. А вот далее десант в КТ-респаун, который слайд-гардиан принимает без проблем. Кстати, заметьте, раунд, в котором слайд-гардиан наконец-то не полез. Наконец-то не полез в аркаду. За что ему прям отдельный респектосик. Потому что, ну, наконец-то. Елки же палки. Вот видите, три минуса в конце раунда. Все почему? Потому что не умер в самом начале раунда. Вот всего-то навсего не нужно аркадить. И все будет профитно. Все будет профитно. Раунды будут мутиться. Победки будут мутиться. Но пока этого не поймет сам игрок. Естественно, здесь спасти будет что-то очень и очень проблем. Ну, фасткаповцы что-то решили сделать под точкой Б, по всей видимости, в 20, как он там получается, в 23-м раунде данной встречи, Филат тем временем решил просто убить. Убить Каспера. А почему нет? А, так я так и не понял, точка Б или что? Что будут сейчас пытаться делать Fast Cup Mix? Зачем-то раунд разыграли с ближним Респауном под точку Б Как-то превратили Этот раунд во что-то непонятное Заняли Тэшку, ушли на мидл Везде поотдавались Разменов толком никаких не сделали Ну, немножко, по-моему Перемудрили сами себя Ребята из ФК микса, ну, я забрал 59 точек, ну, мувер вместе с КГЗ-тим остались в паре При этом КГЗ-тим, кстати, успел пролезть на точку Б И... И успел забрать Аленку. Было бы забавно, если бы не успел забрать Аленку. О, еще и справляется с ФФ. Нео и Филат остаются вдвоем. Ну а Мувер, само собой, уже через Т-шку идет. Устанавливать бомбу. Нео забирает КГЗ Тима. Зачем КГЗ куда-то полез? Ох, и не знаю, зачем вообще нужно было сейчас это делать. Но услышал. Услышал Мувера, а толку? А Филат... Не попадает. Но ну, теперь у Филата ситуация, конечно, скорее мертвая. Потому что, ну, нет девайса. <звы> <звы> <звы> да ладно! <звы> аплодирую, аплодирую, дамы и господа. Мувер сделал самый, мне кажется, хреновый мув, который можно было сделать. Не поставить бомбу и попытаться удивить своего соперника резким появлением в окне. Но этот свет в окошке Филат достаточно быстро сумел потушить. 13-10. Можно было сыграть чуть более осторожно, конечно, Муверу. Ну, что, что поделать? Как есть, так есть. А, хороший хедшочек от Мувера, кстати, прострелом подлетело в слайд-гардиана. Заметили, да? В слайд-гардиана. Просто кроме слайд-гардиана никто вообще никогда у команды Хайрат Киллера больше в аркаду, по-моему, не лезет. И вот можно на него повесить этот ужасный счет. 13-10. Именно из-за того, что слайд постоянно что-то пушит. Нахрена он что то постоянно пушит? Объясните мне, пожалуйста. Его пушащие действия не приносят никакого профита. Он играет 16 на 19. Он не в плюсе. Он... Он постоянно первый умирает. Постоянно заставляет команду играть в меньшинстве. Зачем он это делает? Володя! Зачем он это делает? Посади его на раскаленный пруд. Даблкилл от 59 точек. Э, минус от Каспера. В общем, стыд и позор, конечно. 14-10. Хоть я и не спец ПКС, но чат... ну что сделал мувер? Хотя бы бомбу бы поставил. Ну, типа, тут, понимаешь, Вить, какой прикол. Uh, ой, стоять! Стоять! ФФ. даблкил. Неужели эйс и затащенный раунд? Ага, эйс. <с <с Да, короче, просто нежданчиком попытка удивить своего соперника. Типа, я сейчас просто взял и внезапно э, появился. Слайд это хаус номер два. Э, ну, понял. Понял. Запикало. Ну, естественно, запикало. Я же, у меня здесь кнопка есть запикивание мата. Я всегда не понимал, зачем мне кнопка запикивания мата? Потому что, если я буду... Как я сам себя могу запикивать? У меня мат вылетает чисто интуитивно Я аж не контролирую в этот момент себя как бы И как я буду постоянно нажимать на кнопку То есть мне нужна, например, какая-то Светлана Андреевна Которая будет заранее жмякать на вот, этот вот, вот эту пикалку Но при этом как она-то будет знать, что я сейчас матом ругнусь То есть это никак вообще Поэтому это что-то... Так, э, Саня, это что за новиночка запикивания? Ну, я просто иногда... Для красного словца хочу ругнуться, но в Counter-Strike, как вы знаете, я не ругаюсь. Поэтому запикивал работает. Слайд, скорее всего, не осознал, что за КТ перешел. Вот тут точно, вот это 100%. Слайд до сих пор играет за Т. 100%. Именно поэтому он делает все, чтобы террористы выиграли. Кстати, заметьте, да? Я ни на что не намекаю, но... Вы сами видели сейчас На слайд снова был убит самым первым и единственным из своей команды 14-11 Полезная штука, согласен, согласен Она именно вот как раз для того, чтобы добавить немного улыбочек в момент комментирования Только для этого, наверное, ее и можно э, применить Ну, 14-11 Неужто фасткап-микс сдадутся хайрат киллеровцам Нет, походу дело не сдадутся БГЗ минус Аленка, далее Слайд Гардиан, дабл килл. Вот такая хорошая ответочка, кстати, качественная ответочка прилетела сейчас по соперникам. И в кои-то веки первым умер не Слайд Гардиан. В кое то веки, ну потому что там Аленка первый вышел. Дуримар бы затащил, а я говорил вообще, Дуримар это лучший игрок команды хайрат Киллер за 2021 год. Ну так, если побольше его турнирной деятельности, так скажем. Хотя, конечно, кстати, Володину статистику смотрел у них в официальной группе ВКонтакте. Никогда так не ржакал. Особенно с мема, который сделал этот, как его, господи, Володя про этот, ну типа из люди X. Типа, я хочу увидеть настоящую статистику Дримара. Господи, как же я гаготал просто. <laughs> Итак, фасткап Микс. Плюнули уже вообще, видимо, на все, что только можно, и пытаются просто забрать мидл у своих соперников. Ну, соперники не лыком Не лыком сшиты, как говорится. И, в общем, э -э все. Справляются. И можно так сказать, справляются. Здесь хп у мувера, по идее, не должно вообще составлять сло. Но... <laughs> От Сложностей Вот это не должно А если бы сейчас и второй хэдшот прилетел бы Я думаю, Юру в этот момент Можно было бы откачивать потихоньку Потому что шансов у Юры Выкарабкаться после такого Точно не осталось бы Бедолагу скрутил бы инфаркт однозначно 13-14 ХК пытаются запотеть И забрать то, что вообще Можно забирать в принципе без пота Нужно, точнее Потому что я напомню. Киллер это команда. Они все-таки должны играть командно. Но не играют, к сожалению, так, как хотелось бы мне. Вот как я хотел бы видеть их э, командную работу, их тимплейные раскидки. Крутые сплитпуши я вижу только лишь постоянные аркады от Гардиана. Но в этот раз его поставили на Б, и он, видимо, там играет роль опорного игрока. Поэтому в этот раз без прессинга. Минус от мувера, минус два от мувера, дорогие друзья Минус от 59 точек, а следом еще один фраг от мувера Какая-то жесть сейчас происходит, не иначе Слайд Гардиан остался последний В этот раз он никуда не аркадил, поэтому остался в живых Юра знает не первый день ХК. Если бы даже они проиграли, он бы не удивился, пишет Юра сам про себя. Ну, посмотрим. 15-13. Теперь либо овертаймы, либо команда Fast Cup Mix станут победителями. И команда Хайред Killer проиграют. На удивление данный матч. Но еще пока, конечно, говорить о поражениях. Рановато. Здесь что-то ребята не определились явно с количеством девайсов, которые им нужно приобрести. И решили сыграть раунд на пистолетах с двумя мками. Ну решение, конечно, спорное, как мне кажется Но если нет экономики, то оно вполне себе оправданное Размен произошел, слайд гардиан забрал мувера пора, пора давно отработать те самые смерти, которые он а, приносил а, своей команде Ну, собственно, здесь, конечно, фасткап микс играют максимально осторожно и сплоченно Видимо, для того, чтобы выиграть. Ну, что логично. А вот по факту, кто окажется в дамках, еще пока сложно предположить. Ну, слайд-гардиан, да, видели? Глазастый слайд-гардиан насканировал уже соперника. Тут Каспер, конечно, прям мув сделал тоже максимально такой криповенький прям ошибочный, я бы даже сказал. Ну, КГЗ и 59 точек, при всем уважении к этим э, товарищам, мне кажется, не вытащит. Все-таки два девайса против полноценного девайсного раунда, потому что ХК уже вооружились. Изначально было два девайса, но мастерский фасткап микс отдали, хрен пойми, что вообще. То есть, хрен пойми, чему, в смысле, нету бай-раунда у э, ХК. Но фасткаповцы его умудряются все равно зафейлить. Простите, дамы и господа. 15-14. Ну, последний раунд основного времени. Так или иначе, здесь либо же победа команды Fast Cup Mix, либо поб... либо все. Либо победа команды Fast Cup Mix, либо овертайм. И, в общем-то, другого дано нам здесь не будет. Филат со снайперской винтовкой с АВП, если быть более точным. Потому что не забываем, скаут тоже снайперская винтовка. Стражит позиции на точке Б. Накидывает хаешку. И хаешка ранит кого-то Кого-то немножко она ранит 59 точек Занимает позицию в дымах в зигзаге И, возможно, сейчас последует выход именно на эту позицию Тут, к слову сказать, у фасткап микса с деньгами тоже как бы вилы И слайд гардиан делает даблкилл Уничтожая оппонентов Ну, типа, конечно, это такое себе Но такое себе я имею в виду ну допы сейчас будут уже, как мне кажется, очевидно 5 в 3 такое просто нельзя отдать Это надо быть вообще стеной, чтобы проиграть такое Хотя... Это ж хайред киллер Не будем забегать вперед, давайте смотреть Обидный минус в мидл сейчас пропустили Но накидывается флешка И неужели пуш в дымы? Ну пуш в дымы это прям совсем самоубийство Дождались, дождались, когда дымы уйдут Каспер Минус эфэп Минус от Нео, ладно, вот, собственно, теперь уже точно можно смело подметить, что будут овертаймы, они будут, но, опять же, это стыдненько, стыдненько играть против микса овертаймы, ну, типа, против команды играть овертаймы не стыдно, а играть 15-15 с людьми, которые впервые видят друг друга, вот это стрёмно даже, я бы сказал, ну, ладно, Uh, смотрим, может быть, может быть uh, Здесь будет ошибочек поменьше, чем было в основное время Потому что команда ХК не зацепила абсолютно никак Вот Тускана, они сыграли более интересно, чем Dust 2 Dust 2 я считаю вообще одна из неудачнейших карт Которые ХК вообще когда-либо играли uh, Минус кто? Нео Нео первый погибает Минус кто? Слайд Гардиан. Филат потел-потел, фраги делал-делал, убивал соперников, два их настрелял. Ноуана no и КГЗ Тим. А зачем? Непонятно. Для того, чтобы Слайд Гардиан и Нео просто пошли и отдались. Каждый со своей позиции, каждый со своей точки, но чтобы так или иначе отдача произошла. Теперь уже минус Аленка. И на точке А, как вы понимаете, здесь чисто методом исключения, никого больше нет. ФФ единственный, конечно, сейчас в парапете находится. Филат под точкой Б. Стянулся уже, кстати, на выручку к, к товарищу по команде. Ну и надо ждать. Надо ждать какого-то синхровых, да, так скажем, да. Ну вот получится ли синхронно начать выбивание? Не очень, честно сказать. Получается, может быть, и синхронно. Худо-бедно синхронно. Но Филат настреливает уже четвер... Ч -ч четверых, по-моему, если я не ошибаюсь. Пятого, к сожалению, Филат... Не сумел съесть, сделал только 4 минуса. Ну, молодец он, конечно, большой, но старания его оказались напрасными. Если бы хоть кто-то, хоть один человек помог бы ему, все могло бы стать гораздо лучше. Так, и Володя, в общем, попросил посмотреть за слайд-гардианом. Пожалуйста, смотрите, Володя, ваш слайд-гардиан, он здесь. пытается понять, откуда топают, и, по всей видимости, по его реакции, он понял, что топают в ящике. Кто-то топнул в ящике. Ну, подсадка, в общем, не сработала, да, вы заметили. Заметили. Нео с этой подсадки очень быстро убрали под флешку. О, Тимплей! Тимплей, наконец-то, под флешку запускали сейчас на длину одного из игроков. Обороны! Это был Филат, но Филата убивает Каспер. Слайд Гардиан пострелял в всех, в кого увидел, но никого, к сожалению, не забрал В общем, раунд, зачем мы смотрели за слайд я не очень понял Он ни в аркаду не пошел Ну и пользы команде не принес, к сожалению, поэтому... Нельзя сказать, что он плохо сыграл или хорошо Ну просто ему в этом раунде не повезло, как мне кажется Тем не менее, 59 точек остался, один против двоих И ситуация, в которой игрок атаки остается в меньшинстве И при этом еще и... А, третий раунд, блин, все, я под, подумал три раунда посмотреть, окей, все, третий раунд, то есть следующий, понял, принял Все-все-все, ребятушки, я просто краем глаза увидел сообщение, не вчитался в него, ну извините, извините, пожалуйста Итак, 59 точек, допускают его до прохода в точку А, волшебники из команды хайрат киллер. А я иначе их назвать не могу, и они еще и думают, что это точка Б. Воу! ха Просто я ору. Я валяюсь. ХК, такие ХК, вообще, что это было? Почему я это видел? Как это развидеть? Вырежите мне глаза. Я не хочу больше видеть Counter-Strike после такого ай ай ай У них просто, у них кто? Аленка, по-моему, в зигзаге сидел Если я ошибаюсь Бомбу просто, можно сказать, под задницей поставили а Аленка газ в пол и на точку Б бежать Даже даже никто не удосужился просто рядом, находясь рядом с точкой А Повернуться и посмотреть на нее Так, этот, слайд Гардиан, вот Снова вышел, вышел, простите, в аркаду Но на этот раз, наконец-то, хэдшотами Наконец-то Два минуса сделал Слайд, третий забирает Нео. Команда хайрат Киллер исключительно играют раунды, когда у них нет девайсов. Почему они такие тяжелые люди? Почему они не играют, когда у них есть нормальные автоматы, они играют только с пистолетами? Почему, когда у Слайд Гардиана есть автомат, он никого не убивает? Но он убивает, когда у него есть дигл. Вот. У него есть автомат, он никого не убивает, но с диглом он сделал два минуса. 59 точек, остался один на точке Б, по нему есть информация. И самое время сейчас пойти проверить точку А. Почему бы... А вдруг он туда убежал, понимаете? 17-16. Фасткап Микс переходит в оборону. Хайред киллер отправляются в атаку, в которой, как вы помните, они сыграли максимально здорово. 10-5 проиграли, если быть точным. Тут, конечно, шансов поразительно немного, но с такими энтри-фрагами, в общем-то, Филат может далеко пойти вместе со своей командой. В хорошем смысле слова. Не то, что далеко и надолго, а в смысле, что получится. Ну не нравится им девайсы, Сань. Полностью согласен. Валидольная команда Хайред Киллер, пишет Юра, абсолютно согласен с этим полностью. Полностью. Потому что это действительно одна из таких максимально валидольных тим. КЗ Тим, кстати, забирает Нео и команда Фасткап Микс, хоть и находится в меньшинстве при этом, но не потеряли... До сих пор еще точку «Б». А, правда, пока я начал это предложение, оно было актуальным. А когда уже заканчивал, точка «Б» была потеряна. Ошибочка от слайд Зато филат. Зато филат не промахивается. Филат — молоточек. Стреляет хорошо. Мувер. Один против троих. В принципе, ситуация, в которой мувер действительно мог бы затащить... Ну, будь она как-то более благоприятна. Будь он, например, один в 2. 1 в 3 все-таки такое тащить сложно. И, кстати, последнее слово. Все-таки осталось за Филатом. 17-17. Кринж команда. Не, ну я бы не сказал, что кринж. Но местами они разыгрывают раунды какие-то действительно вот э, не соответствующие, так скажем, уровню самих Хайрат э, Киллер. Минус от КЗ Тима. Кстати, это Энтри, сделанный фасткап-миксом, и сделан он по Филату. Филат — это единственный человек, который сегодня вообще хоть как-то куда-то раскачивает лодочку команды Хайред Киллер, и они только после этого более-менее продолжают держаться. Но когда его убивают первым, это скорее, конечно, плохо. А, при том, что я хочу заметить, 35 на 22 не намного лучше, чем 31 на 25. То есть статистика Нео тоже хорошая. Но... Филат, как мне кажется, делает больше Вот в этом матче Не то, что по количеству киллов А по количеству полезного действия На секунду этого матча как Мне кажется, Филат играет чуть грамотнее Но, в общем, выход на точку Б Минус по муверу И, в общем, 4 в 4 ГГЗ Тим не пропускает пятером четвером, простите, команду Киллер на точку Б Оставляет их только лишь троих Слайд Аленка. И слайд Энео. Погибает Аленка в соло. Отличный спрейдаун, дабл килл Остается еще два оппонента. Хаев Тэшку. А в Тэшке есть Каспер. По Касперу есть информация. Разумеется. 22 секунды до конца раунда. Нужно забрать бомбу, нужно ее поставить. А в противном случае раунд закончится поражением для коллектива ХК, и он, к сожалению, заканчивается именно так. 59 точек, последний минус со снайперской винтовки. И у нас снова очередной десайдер. Десайдер, простите, матчпоинт. 18-17. Снова, как и при 15-15, я повторяю вам, что либо Fast Cup Mix выигрывают этот матч, либо Хайред Киллер. Killer... Выходят на вторую серию э, допов. Ну, если я говорил, что первая серия допов это уже стыдноватенько, то вторая, ну вы сами понимаете, да, мое мнение по этому поводу. Но это, естественно, не значит, что команда ХК должна расслабляться и проигрывать. Но что-то, по-моему, они меня приняли слишком буквально. Два минуса от команды ХК. Простите, от команды Fast Cup Микс. И один ответный от Аленки. Ну а минусы от Аленки говорят о том, что возможен выход на точку А, конечно, через зигзаг. И в данный момент FF. Э э э э э под точкой Б, что ли? Да, на споте Б делает минус по муверу. 3 в 3. Хешечка. Яшечка, но Каспер Каспер забрал Аленку Это, конечно, неприятная новость для команды Хайред Киллер Это немножко омрачает И осложняет путь к камбэку Тем более их теперь меньше Но они поставили бомбу И теперь уже их равное количество Абсолютно при том, что равное количество 2 в 2. 59 точек и КГЗ-тим Не самые амбициозные игроки у команды Fast Cup Микс остались в живых ну, тут, конечно, нет. С такими выходами... Почему один-то вообще? Почему КГЗ-тим просто... Об, это. Испугался идти? Не знаю. Ну, мне кажется, вообще... Вообще, мне кажется, что... Хайред э, киллер должны были проиграть еще до овертаймов. Просто фасткап микс на пароле... Ну, столько всякой фигни! Что от команды ХК не должно было остаться ничего еще при счете где-то... 16-12, наверное, должно было быть вот так. Но, парадоксально, парадоксально, хайрат Киллер пользуется ошибками своих соперников. И за счет этого получает очередную возможность, ну, выйти хотя бы куда-то. Понадеяться, вернее, на хотя бы что-то. Гай Модис, приветствую вас. Приятного вам просмотра. Рад, что вы почтили нас своим присутствием. А, минус от Филата. Точнее, снова минус от его снайперской винтовки. И вот снова только Филат. Только Филат потеет за всю команду ХК. Филат и Нео. Остальные что-то вот прям не чувствую. Не чувствую их стараний. Вот, Нео. Снова он. Ну, унюха его, Нео. Учуй. Чуечка-то не должна же подвести. Опыт же, Нео. Есть-таки, почувствовал. Все-таки убил, увидел. Молодец. Молодец, как говорится. Ну и команда Fast Cup Mix в этом раунде, конечно, отдаются практически без боя. 19-18. Забрали только слайд-гардиона. А кого еще могли бы они забрать? А кого бы они могли забрать еще? Ну слайд сегодня прям, ну, даст это не его поле. Эх, жалко, что поздно зашел. Да, уже вторая карта. Собственно, ну и вторая карта, как можете заметить, еще пока что не планирует заканчиваться. Но, вероятнее всего, концовочка уже где-то не за горами. Потому что все-таки это овертаймы, а они не вечны. Но, Энтри за Филатом, собственно, как и все последующие минусы мог бы, конечно, делать, наверное, Филат, если бы на него открывались все соперники. Но нет. Тут и Аленка поучаствовала в перестрелке. Поучаствовал и Слайт Гардиан свой минус тоже не упустил Но, собственно, игроков обороны осталось совсем мало И снова Нео Снова Нео из дымов вышел И соперников своих забрал Съел, покусал за ногу Что хотите, то он с ними и сделал 20-18 в пользу ХК В кои-то веки я говорю, что счет в пользу Хайред Киллер как, как вообще Такое получается, что он в пользу Хайр-киллер Диглы, диглы У, у фасткап сам не осталось экономики Ну, если Прям вот положить руку на сердце Я, конечно, верю в то, что это 18-21 Окей, я хочу в это верить Но это хк это ХК, команда, которая проигрывает все, что только можно проиграть И не выигрывает то, что выигрывается на все 100% Как вы видите, даже на вражеском эко экономическом раунде Они доходят до ситуации 3 в 3 Которую, в общем-то, позволять, конечно, нельзя Ну, опять же, у нас остались КГЗ-тимы 59 точек Как вы знаете, я уже говорил в конце э -э последнего раунда первой половины овертаймов Вернее, первой серии овертаймов, что это не самые амбициозные игроки. Э -э Но, однако, их достаточно. Вот, О, вот. Я даже речи потерял, простите меня. Хайрот киллер слили экономическому раунду. Фейспалм. 20-19, дорогие друзья. Кстати, Нео это человек, играющий не на своем рейтинге. Uh, есть такое, да. У Нео рейтинг повыше. И насколько я знаю, он играет без смока. Не, Нео играет честно. Это, возможно, вы путаете с другим Нео, но у Нео смок есть. 4 в 5 в большинстве команда Хайрот Киллер. В кое-то... Нахрен, вейк. В кое-то кое вейк. <смех> Девушка-мент, приветствую Приятного вам просмотра Хорошего вам настроения сэр. И женских вам радостей Зевса, приветствую Нео, минус мувер В кои-то веки раунд Беспроблемный Беспроблемный Повторюсь, в кои-то веки Минус два таленки 21-19, дорогие друзья. Команде Хайред Киллер для победы нужно забрать один раунд. Один раунд для победы это, конечно, штука неприятная для фасткап микса. Но, может быть, Хайред Киллер хотя бы в обороне покажут, что они что-то могут. Данилка, как? Привет, как? ты? Данилка, приветствую! Все супер! Ну, если не учитывать ковид, который я подхватил буквально пару дней назад, а в остальном все хорошо. А, но! Я считаю все равно, что все хорошо. Как бы ковид мне не мешает вообще сейчас никак. Кроме единственное, что хочется покушать вкусной еды. А я не чувствую вкус этой самой еды. Слайд Слайдгардиан. Не боится вражеских флешек. Героически отворачивается от них. И просто вырубает соперников одного за одним. Жаль, что только одного. Второго пока не вырубает. И не вырубает его в принципе. Минус от Каспера. Но численный перевес сохраняется... Ой-ой-ой! Ошибочный мув от Каспера минус от Аленки. 4 в 2. Мувер минус FF. Замечает еще одного соперника. И вот так вот Аленка. Звезда Аленка. Э, в этом матче. В этом раунде. Еще один минус в догонку от этой же самой. Простите, этого же самого Аленки. 22-19. Это просто что-то с чем-то, дорогие мои друзья. Жесть. А, жесть полнейшая. И а, полнейшая она в плане чего? В плане того, что ХК сыграли эту карту, конечно, максимально нерезультативно. Максимально для команды плохой результат, да? То есть двое допов. Но надо понимать, что и микс был не из самых простых соперников. А, в этом миксе участвовали два игрока команды Time Factor. Ну и три игрока достаточно низкого ранга, которые не могли нормально и адекватно поддерживать тех самых двух игроков. Ну а глобально, еще более глобально, победители не судят. Команда ХК выиграла, неважно с каким счетом, неважно при каких условиях они выиграли.